Предоставляю вашему вниманию приложение для миломанов. Вот так оно называется. Скачал я его вот на этом вот телеграм-канале. Ссылочка будет в описании видео. Если что, пройдете, подпишитесь. Телеграм-канал не мой. Я его сам нашел на просторах, так скажем, телеграма. Что значит за приложение? Как здесь они нам пишут? Смотрите, хорошее приложение для прослушивания музыки ВКонтакте. Никаких ограничений. Все. Ограничений, значит, у нас Нет. Мы нажимаем «Для скачивания и кеширования необходимо дать разрешение на доступ к файловой системе». Хорошо, конечно, даем. Все. Когда мы дали разрешение, сразу идем с вами, э, пожалуйста, в... Куда мы идем? А идем мы с вами в настройки. Я уже, как видите, вошел в свой аккаунт. Надо будет войти. Здесь моя музыка. Плейлисты мои, если они существуют. И здесь даже написано, что их можно менять, эти плейлисты. Друзья. Все как полагается, да, дальше группы какие есть, избранные артисты, поиск реклама, рекомендации, подборки, подкасты, открыть ссылку и настройки. Мы с вами зайдем в настройки, здесь у нас есть что в начальном экране, когда открывать, да, что открывать, сохраненные плейлисты, либо группы, да, далее темная тема есть, светлая тема есть, потом... Стиль уведомлений, кнопки перемотки, уведомлений, кнопки перемотки на 10 секунд. Как-то они вот все активны, только так как есть, не знаю с чем это связано. Дальше, продолжительность трекового уведомления, начиная с Android 10 и для системного стиля уведомлений. Количество плейлистов в строке 2 или планшет можно сделать вот таким вот образом 4-3. Скругленные углы обложки на экране, качество обложек можно сделать, обложка на экране, блокировки, расположение скачанного, пожалуйста, да? расположение кешированного, в том числе киширные играющие треки, не кешировать, дальше здесь либо кешировать, либо все, далее последние киширные треки, сохранять историю поиска, показывать только музыку, посты с музыкой, здесь же очистить кэш реагировать на звуки других приложений. Пожалуйста, можно приглушенно сделать, продолжать воспроизведение после звонка или иного прерывания. Запомнить трек после закрытия плеера. Сохранять прослушанные треки в раздел недавно прослушанные. Кто может просматривать мои аудиозаписи? Здесь это можно задать, да, кто? Ну, что-то не задается, ошибочку выдает. Ну и дальше выйти из аккаунта. Что мы с вами видим далее? Вышли, значит, и смотрим. Моя музыка. Ну. Включать мне ее нельзя, потому что забанит видос. Но ну, мы так вот, раз, по-быстрому разрешили. И сразу на паузу его ставим. Что у нас здесь есть? А, смотрите, а, перемоточка. Здесь у нас эквалайзер. Можем задать. Пожалуйста, дальше у нас а, трансляция в статусе. Можно включить или включить. Далее здесь, здесь ничего. Отсюда. У нас, пожалуйста, здесь все слова этой песни. Ну и далее у нас, когда включить, или завершение по окончанию текущего трека, вернее, когда выключить. Все, и нажимаем вот на эти три точки, и здесь мы видим, добавить в плейлист э, треки артиста, скачать, похожие, подписаться, воспроизвести далее, сохранить в кэш, э, показать текст, открыть альбом, перейти к артисту, удалить из моей музыки. Нажали скачать, все, как видите, вот смотрите, он скачивается. Вот такое интересное приложение, как написано, без ограничений. И вы, дорогие друзья, сможете быть ограничены только э, так фонотекой э, ВКонтакте. А вы знаете, что там фонотека просто огромная. Скачать данное приложение сможете в описании видео. Пока, до новых встреч.